Вы можете впервые в истории, впервые в жизни купить номер в отеле. Рэдисон Collection. Прям полноценный, полноценней не придумаешь. Это прям отель-отель и прям коллекшн-коллекшн. Collection, collection. Покупает себе апартаменты напротив лица, которые уже пошли у нас под санкционные списки. Этот отель можно сравнивать только с Мариотом Монтерой, э, с отелем Родина, построенным вот буквально он напротив в 50 метрах от нас. Доброго, прекрасного, замечательного времени дня и тем более уж года, дорогие друзья. Мы находимся в городе Сочи, если быть конкретнее, на территории бывшего санатория Пансеринга. Анато она Здесь у нас строится отель, ни за что не догадаетесь и не поверите, но я признаюсь, под названием Редисон И в отеле Редисон Collection у нас продаются номера. Мы здесь, у нас территория 4,5 гектара, большущая территория просто неимоверная. Здесь у нас э, реликтовый лес, как вы видите. И, конечно же, Прямые виды на море, начиная уже со второго этажа. Да вообще даже с земельного участка видно море, дорогие друзья. Мы гуляем прямо у нашего объекта. Я непосредственно сейчас вам покажу ход строительства этого отеля Redison. И здесь у нас продаются номера. Вы можете впервые в истории, впервые в жизни купить номер, в отеле Редисон Collection. Это уникальная возможность для вас жить на пассивном доходе. То есть отель ваш будет сдаваться под прямым управлением Редисона, а вы в это время наслаждаетесь жизнью, путешествуете за счет пассивного дохода, когда ваш номер успешно сдается. К вашему вниманию, дорогие друзья, строительство отеля Редисон в городе Сочи на улица Виноградная на территории Крас-Машевский. Строительство ведется по федеральному закону 214. Сделки регистрируются в Росреестре по договору купли-продажи. Отель у нас является вот таким вот образом, галочкообразным образом строится. Это форма здания номера у нас в продаже начиная с третьего этажа это полноценный отель прям полноценный полноценный и не придумаешь это прям отель отель и прям collection collection очень хочется вам показать конечно же вид на море он здесь есть видно вам или нет вот то у нас уже вид на море и можете себе представить то есть грубо говоря этаж 1 это ну грубо говоря на уровне вот этого дерева этаж 2 и с этажа 3 это уровень вот того соседнего здания то есть все, у вас начинается вид на море буквально реально практически с любого этажа. Сейчас на данный момент выполнены работы земляные работы. И у нас, видите, да, вырастает из земли первые нулевые цокольные этажи. Здесь у нас будет и многоуровневый паркинг, здесь у нас будет и ресторан, и кафе, и все по стандартам Редисона, прям Редисона, Реддисона. И это именно Редисон. Я не устану это повторять, потому что вы должны понять, это реально уникальная возможность приобрести номер в отеле. Срок сдачи нашего отеля это первый квартал 25 года. Время пролетит быстро. Сделки у нас регистрируются в Росреестре по договору купли-продажи. Все земляные работы у уже выполнены сейчас начинает расти здание и когда здесь будет отлито здание по э, проекту здесь у нас есть график ведения работ запланировано что уже первым числом мая будет стоять здание полностью выполнены, будут все монолитные работы. Это будет уже совсем другая цена. Можете себе представить, потому что уже свайное поле сделано, опорные стены сделаны. Уже выходят, видите, на цокольные этажи уже, да, цоколи, цоколи, еще один цоколи, мы вышли из земли. Это уже тогда у нас будет совсем другая цена. Изменится ценообразование. И можете себе представить, конечно же. Все эти сладкие цены закончатся. То есть, пока есть вариант приобрести выгодно здесь номер, нужно делать. Пока есть, как говорится, таковая возможность. Вот это вот историческое здание напротив, это Grand Royal Residence. Это резиденция, шикарная, жирная, крутейшая резиденция. Сразу же хочу сказать то, что здесь покупают себе апартаменты напротив лица, которые уже пошли у нас под санкционные списки. Можете себе представить, каково соседство. Напротив у нас... Гранд-отель Родина. Место просто супер-мега-жирное. Высота первых этажей 4 метра. Первых э, двух этажей и у нас наши номера, можете себе представить, по факту будут намного выше, чем это соседнее здание. Потому что здесь у нас, ну тоже, да, порядка 3,5 метров высота потолочков. Но, ну, в принципе, мы будем... Э, наши номера, получается, с третьего этажа, да, начинаются два первых этажа по 4 метра. Как раз, грубо говоря, на уровне вот этого вот верхнего этажа у нас будет прямой вид на море. Можете себе представить. Давайте еще раз обратим сюда свое внимание. Видите, у нас выполняются уже внутренние перегородки цокольных этажей, где будут располагаться у нас всякие спа, бассейны, рестораны. В общем, вся инфраструктура отеля. Это отель отели. Город в городе. На территории 4,5 гектара. Большущая территория. Еще раз, на территории исторического здания под названием Гранд Royal, Гранд Роял Residence, И на территории Гранд Рояла у нас непосредственно отель которые, как вы видите, во все активно строится. На данный момент вот эти распорки сейчас будут убираться, это все временно, пока не отольют монолитные стены. Это ус... идет усиление всей конструкции, так необходимо. И здесь строит у нас подрядчик под названием компания Восток Д. Подрядчик профессиональный, который застраивал у нас всю Розу хутор. Ну а теперь можете себе представить поставить, построить для них как бы отель, это вообще не составит совершенно никакого труда. Редисон Коллекшн, отель пятизвездочный. С кем можно его сравнивать? Этот отель можно сравнивать только с Мариотом, Монтерой э, С отелем Родина, построенным Вот буквально он напротив в 50 метрах от нас И, и все-таки Все, в принципе, больше у нас конкурентов нет Можно его с Хаятом частично сравнить Но я думаю, здесь будет намного интереснее По причине того, потому что мы ближе к президенту Ближе к Бочарову, ручью И тем самым люди, которым не хватило места В гранд-отеле Родина Будут останавливаться здесь На данный момент вы едете, какими темпами ведется строительство, какими темпами ведутся работы. Я хожу все вокруг да около и пытаюсь вам показать всю эту картину происходящего. Еще раз я повторюсь, объект строится по федеральному закону 214. cross счета Заключается сразу же договор аренды, сразу же, даже уже на этом этапе с ательером Редисон. Редисон, дорогие друзья, коллекшн, не абы какой Redison. У нас в России, по-моему, всего буквально там один... В Москве Redison Collection и два в Сочи. Территория отеля у нас более 4 гектаров земли. Чистый свой собственный пляж. Причем на пляж вы попадаете, сразу же я оговорюсь, вы попадаете на пляж при помощи лифта. Вы попадаете в лифт, на лифте спускаетесь на глубину 80 метров и по тоннелю у вас специализированный электрокар довозит прямо до Своего собственного пляжа. То есть это реально уже в совокупности просто мега интересный проект. Аналогов ему уже практически нет. Ну, начнем с того, что мы находимся в пяти минутах ходьбы от парка Ривьера. Это центр города Сочи, исторический. Центр с э, зеленой... Шикарнейшей территории Которая у нас вся в дендрологическом лесу Тут растения были высажены Еще 80 лет назад Потому что здесь сталинский ампир Сталинская постройка Здесь у нас э, комплекс будет включать Фитнес центр Который будет у нас разрабатывать Бюро Фаур Элемент Современные тренажеры премиального сегмента Технологиум изысканный ресторан высокой кухни Атмосферный ланж бар и бюро Спектром, Который у нас все это удовольствие разрабатывает Конференц-залы для рабочих встреч. Уровни спроектированы. Все это будет бюро Fower Elements. Круто вообще. Собственники банкетного зала, кинотеатр здесь у нас будет роскошный спас термальной зоны с 17-метровым бассейном, Willness-направлением, разработаны компании Atlas. Атлам Дейсинг из Великобритании В общем, дорогие друзья, перечислять можно до бесконечности Лифты, все это у нас Инфраструктурно, и еще раз я вам говорю У вас небывалая возможность приобрести Отель редиса на территории города Сочи Таких вариантов э, будет ли в дальнейшем Я думаю, что, скорее всего, очень маловероятно Потому что город Сочи это Что-то с чем-то, и, как говорится, не каждый может Себе позволить здесь себе что-то купить На данный момент минимальные площади Вас, скорее всего, интересуют, какие у нас здесь имеются Минимальные площади Минимальная площадь здесь 34 квадратных метра, максимальные 70. И сразу же не могу не обмолвиться и не сказать. Цены сейчас очень сладкие. Официальный прайс, знаете, у меня есть дешевле официального прайса. Долго ли у меня эта лавочка будет продерживаться для того, чтобы я мог вам все это удовольствие позволить оформить и купить дешевле прайса? Я не обещаю. Долго это не продержится, поэтому, дорогие друзья, набирайте меня на номер 8918 918 880 0747 Будете покупать через меня, получаете лучшую цену дешевле официального прайса. Беспроцентная рассрочка, дорогие друзья, практически до окончания строительства. Есть ипотека, договор купли-продажи, ну, ДДУ, ДДУ, ипотека, само собой разумеется, с регистрацией в Росрегистрации. Приезды. Все максимально безопасно, все максимально прозрачно. Договор с редисоном подписанный имеется. Продаем не Филькину грамоту, не э, договор о намерениях, а конкретно редисон коллекшн, дорогие друзья. Мой номер 8-918-880-0747. Кому нужен номер в отеле редисон жду вашего звонка. Всю, все подробности в личку, отправляю всю информацию, а вы там уже, как говорится, изучите все, что есть и, я думаю, влюбитесь с первого взгляда. Жду звоночка, дорогие мои. Не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. И будет у вас, как говорится, счастье в вашем доме. Счастье в пассивном доходе. И инвестиция. Это еще дополнительно крутейшая инвестиция. Например, у нас Монтера Мариот стартанула от миллиона млн. Когда-то сейчас цен дешевле миллионов млн. нету. Прошло всего 2 года. То есть сейчас, если я предлагаю вам номера, допустим, за миллион млн, за миллион млн, образно говоря, предварительно, как минимум на 3 тире 4 миллиона рублей за квадратный метр, мы выйдем. Верите или не верите, а я готов все это предоставить, опровергнуть и доказать. Не на словах, а на деле. Жду вашего звонка, дорогие друзья, и будете жить красиво. С номером в знаменитейшем отеле Redison на территории России, а если быть конкретнее, в городе Сочи. Все, дорогие друзья, надеюсь, мы с вами увидимся. Набирайте, пишите, задавайте вопросы. Всего хорошего. Пока.